Выборы в России закончились предсказуемо. Страсти не утихают. Преследование нежелательных кандидатов, откровенные мухлешь на местах и явная тотальная фразификация электронного голосования ⁇ все ожидаемо. Но по-прежнему изумляешься размаху и откровенности, с которым все это проделывается. Да тут еще Google, Apple и Дуров присели на измену, сделав все, что от них хотел Путин. Досадно, позорно, но бизнес есть бизнес. По большому счету, всем все равно, что происходит в России. Удивительно, что многим россиянам тоже наплевать. И кто-то по долгу службы, а кто-то просто не морща лба, голосует, как вилина или подделывают результаты, как тоже Вилено, или отдают приказы Обманите, вбросьте, подложите. И будет вам премия, повышение по службе, или просто ничего не будет, что по нынешним временам тоже большое благо. Но давайте все же поговорим о том, что делать дальше. Граждане, которые хотят, чтобы выборы в России были выборами, давным-давно выработали две стратегии. Игнорировать весь этот фарс. Или бороться, участвовать, наблюдать, поддерживать, голосовать, разблочать. У каждой из этих стратегий есть очевидная аргументация. В первом случае я не участвую, потому что не сажусь играть с шулерами или потому что власть в России сменится вовсе не в результате выборов. И с этим трудно спорить. Аргументы тех, кто за участие в выборах, мы пытаемся изменить ситуацию мирным путем Тренируем демократические навыки, ускоряем неизбежную эволюцию и закаляем нашу сталь. Но что мы видим? Что позиционные бои ведутся между теми, кто за и против умного голосования, между противниками неучастия и фанатами участия. Кто-то скажет, оппозиция опять пересорилась. Да ничего подобного. Нет уже никакой оппозиции. Есть граждане, которым все равно. И есть граждане, которые, ну, пока такое. И это не мы сделали. Этого от нас добился коллективный Путин. Путин нас всех уравнял. Ты либо та коллективная Элочка Панфилова с ручным Венедиктовым на поводке, то все это оправдывает. Либо ты Навальный. Ну, наступила апатия, опускаются руки. Мы не доживем до перемен. Ну так всякая тварь грустна после койтуса, нас в очередной раз поимили. А кто подмахивал, получил удовольствие. Жизнь продолжается. Поддерживайте политзаключенных, соратников по борьбе и тех, кто нуждается в помощи. Не нравится теория малых дел, занимайтесь большими. Уезжайте и продолжайте. Или оставайтесь и берегите себя. Это важнее, чем выбор. Россия когда-нибудь будет свободной. А вот люди, которые убили выборы, не будут свободными уже никогда.